Приветствую тебя, уважаемый зритель, это канал Технолога, мы продолжаем, возможно, даже заканчиваем, собственно, проходить Dying Light, основную сюжетную кампанию, вот, посмотри, какую я тебе уровень тут, как, как, не уровень, а красоту какую показываю, ля, ля пота, вот, собственно, сейчас мы двигаемся к этой, встретьтесь с Трой, сейчас мы с ней встретимся, Пообсуждаем, собственно, что У нас тут есть, как все сложилось Какие у нас планы на будущее Что она нам предложит а Вот, собственно, приблизительно Вот так у нас будет строиться Диалог с ней, я надеюсь а Я не знаю На самом деле, что будет происходить Так, нам Детишки, вот эти вот детишки Они как-то меня настораживают Если честно, они что-то так орут Ужасно, что это? Взять заказ? Не, мне пока не надо так, ну что, поехали, поехали разговаривать строй. Итак, что надо делать? Бери усилитель, его надо установить на самой высокой точке Так больше шансов прорваться сквозь блокировку Дай-ка я угадаю Мне нужно добраться до этой радиомачты на окраине города Самый короткий путь через канализации. Умник будет тебя направлять по радио Свяжись с ним, когда берешься до той стороны И еще, Крейн, когда установишь усилитель Настрой свое радио на правильную частоту И тебя услышит весь мир Ну, будем надеяться Ну, до встречи а вот, собственно, вот как-то так Потихоньку, не спеша А где, где вот эти вот всякие канаты там? А, во, вот он Оп, в этом направлении мы, собственно, и выдвигаемся Ага, давай, давай Полетели, полетели Кура... Аккурат... Ой, почти не, почти не убился все нормально, все нормально, выдвигаемся так тихонько, проискользили хорошечно так паркур. Ой, Даже не сломал ничего. Вообще молодчик. Хе -хе. Сейчас ладно, сейчас на крышу запрыгнем. Не будем мы с вами тут общаться. Не-не-не. Уважаемые, идите в, в баню. Ага, оп. Видишь, я ж тебе говорил. Э, э, почему так получилось? Ладно, не важно. Двигаемся все равно в правильном в единственно правильном направлении. Вот куда-то вот туда, где показывает значок. Сейчас мы туда добегим. Ага. Оп. Кучу. Попал? Попал. Хе -хе. Паркурщик же ж. Так. Не-не-не, женщина, давайте без вот этих вот своих приколов я вас перепрыгиваю и скачу дальше. О, а вот и вход в канализацию, собственно. Туда? Свет можно, пожалуйста? Ой, не. Извините, это туалет. Туалет случайно завалился. Не-не-не, пошли, пошли э, В это, отстаньте, короче Так, и, итого мы в канализации Получается, ага Так, что пишут? Спуститься в канализацию. Ну да, мы спускаемся, мы, мы за этим сюда и пришли. А, надо убедиться, что сигнал усилится и пробьется сквозь блокировку радиосвязи. Надеюсь, это получится, если установить усилитель на самой высокой радиомачтех в Харане. Умник говорит «Безопасный путь через канализацию». Мы ему не будем верить, потому что везде полно этих зомби. Я не знаю, что делали люди в канализации... Вот, и, и, и почему их здесь так много, но объективно их здесь много Ни, Ничего не, нельзя сказать, потому что ну вот прям много Причем вроде они, знаешь, не все одеты как работяги Скорее даже наоборот, большинство из них это обычные людишки Че? Это что, ребенок? Не-не, no только не это Какой ребенок? Не-не-не Ой, опять орёт Под... Да, подожди, влечимся. Где этот мелкий упырь? Давай, успокой его Успокой, то он заколебал уже, орай Я тебе говорю Чего? Что? Что, Что произошло? Что это было? Кто в меня плюнул? А откуда эти звуки? Что? Что? Что? Что, черт, надо бы заткнуть его раньше Р... А, это Что, я типа Приболел чем-то Куда бежать теперь Походу нырять надо куда-то Да, да А, они типа насбегались И теперь мне их надо перебить прежде, чем Вот это вот все Не, я не верю, не, я, я так не с... Со... Да, давай как лечиться уже все В конце концов, сколько можно Куда прыгать-то, куда нырять еще и какой-то здоровенный кабан Свободно Так, давайте без вот этого Вот своего всего О, даро, что пришел? Так, тихонько Подожди, а хоть хочу... Да за... Да сколько вас здесь уже? Сил моих на вас нет Еще один Вообще Да подожди, да не, не может такого быть Чтобы мне приходилось их всех убивать Нет, это не так А, вот, вот этот уебан Все, вот, наконец-то можно пройти дальше Я же думаю, что не может такого быть Угу, угу Я понял, я тебя понял, я вас всех понял Давай без вот этого вот своего Ага, открывай Давай, открывай. Не кривляй. Открывай бегом, пока не пришел этот здоровенный кабан. Он уже рядом. Давай быстрее, ёп. Все, пизда нам. Я ж тебе говорил. Не-не-не, подожди, нам в эту сторону, подожди. Давай. Или нам сюда. Да подойди ты куда-нибудь. Я не буду с тобой драться. Пошел ты в жопу. Оу, oh, щит. Oh, yeah. Я немножко из Англии, как оказалось. Открывай. Открывай. Пошли. Все, полетели. Нечего там. Там был, скорее всего, какие-то доп-контент. И вот это вот все. Нам этого не нужно. Не хочу не даже думать об этом. Так, все, спрыгиваем. Там вот это вот все, вот эти поиски вот этого дерьма. Они меня не, не интересуют никаким образом. Прыгаем себе. Оп. Вот туды. Ага. Все. Я правильно пришел. Походу ни хрена неправильно. э Блин, не туда, действительно Пошел в жопу А, ну правильно, получается Ой, фу, блин, в кишку залез Так а. Я не понял, кто меня... А, ми... Ой, блин Ой, Я тут пытаюсь спидранить, понимаешь ли А они мне все настроение портят Так, ну сюда, нам сюда Все, давай, полетели Зато ХПшка полная опять Прекрасно Ага, давай запрыгивай, нечего тут. И сюдой. В смысле, ты хочешь мне сказать, что мне сейчас лазить тут придется? вот это вот все? Не-не-не, я не согласен. Так, что это у нас здесь? Полный комплект. Да я я действительно затарился по полной. Ладно, сейчас мы их подлечим маленечко. Есть? Они внизу что ли все? А, вот он. Так, на одного поменьше стало. Еще двое. Ты чё, не помер, что ли? Ну-ка, помри быстро. Оп. Уклоняемся и перекатываемся, как говорится. А, вот ты где. Все, все, все, все, все. Тишина и спокойствие. А, значит, так, нам теперь по каким-то. А, ладно, теперь подняться отсюда туда. найти лестницу или тип того. Да мы по трубам полезем, чувак. По трубам. По трубам, по трубочкам, по маленьким бочкам. <свят> так, все собрал? А, во, аптека. Марли, полно марли. Это очень прекрасно. Три штуки, значит я могу создать шесть аптечек. Прыгаем. М -м, хрен там. И кудой. Ну сейчас разберемся с чем. Первый раз, что ли, господи, боже мой, что ты придумал? Мужик, ну ё-моё, ну ты же здоровый, взрослый, этот самый, половозрелый, сомец. Сейчас мы разберемся. А, ну во. Аккуратненько, оп, на трубу. Ты придурок, что ли? Ну хорошо, хоть я умею уклоняться и перекатываться, потому что иначе я бы охренел туда, знаешь ли, скакать туда-сюда. Сейчас попаркурим, две минутки. Подожди, я что, типа под землей Это как в темной зоне То есть у меня тут двойные очки идут Ну тоже неплохо на самом деле Все, ну поползли тогда Прям по правильному Без вот этих Позже, у меня есть кошка Почему я не могу использовать кошку Я же мог просто кидануть эту штуку Да ползи ты, господи, боже мой Что ты придумал И сразу долететь до нее Или в чем прикол так, спрыгиваем. Ага. А, не, подожди, так могу, действительно. Ну, ладно, ладно, будем знать. А вот так, если. Ну и все. Бегал тут, понимаешь ли, занимался ерундой. Все. Так, нас пред пред пред предожидает всякая срань. Убегаем, убегаем, нахрен пошел пизду. Давай, давай, давай. Не, не, не, мадам, идите лесом. Все, все, все, я двигаю вперед. Я не буду с вами даже как-то контактировать. Пошли в это самое. Я абсолютно не готов к этому. Все. А, видишь, как я отлично от них убежал. И что это? И где мы? Объяснение там какое-нибудь, что-нибудь можете мне сказать, пояснить? Ну, замечательная погода, говорит наш главный Где герой. Under Наверное, это оно и есть. Ну, Но окей. Ночной выживший? Я ночной выживший? Серьезно? Оу! Оо... В огромную... кучу... <qualified> download. Ты придурочный, что ли? Hey. Ты помер. Давай, успокойся. <ап centrifuges> Все. А! А, это мы с умником тут пообщались. Продолжаем общаться. А, тебе нужна карта ключ Окей, будем искать Надо порыться в коре И контейнерах она в каком-то из них То есть ее еще найти надо? В смысле ее может здесь и не быть? Не, она точно там Просто тот парень, который был до тебя Спрятал карточку в один из контейнеров Так, неплохо Я скрытность Моя скрытность так, не-не-не, подожди, уклоняемся и перекатываемся Никаких вот этих вот Да беги ты, придурочный, ты чё, серьезно? Ага, так, нам, короче, искать Искать На одного столпами Не-не-не-не-не, я против Так, прыг, да, ты издеваешься Ага, с этой стороны по получим. получим Перепрыгиваю Еб... Бучий ты случай, а Так, бегут ко мне, не? Пока непонятно ну, Уважаемый, что, ебанулся, слышь Так, вы ко мне будете лезть, нет? Но ну, вроде не собираются, ладно Так, что у нас здесь? Сушеные фрукты, сухофрукты Ты что, лезешь сюда, действительно? Придурочная, что ли? А, так, подожди На одну поменьше, уже легче М -м -м. Где еще, где еще? Вот здесь а силовой кабель не то Опять все-таки не то М -м Где? Слышь, не ори О, вот так нормально Так, то есть теперь надо вниз как-то спуститься Правильно я понимаю? Это Душанбе еб... Кхм, неважно, короче Ругаемся матом мы потом Так, открываем Ну и что? Ты придурок что ли? Идите отсюда что вы приперлись? Давай, давай, все, расслабься О, аптечка Аптечка вещь полезная Куча марли, куча марли У меня куча алкоголя Мы можем наделать такую огромную кучу а, аптечек в смысле Лежать Мужчина, тоже прилягте. Давай, давай. Ого, ты видел, как я его убамбунькал? М -м, так, поищите ключ-карту. Так, я ищу. Я чем, по-твоему, занят? Ты придурок, что ли? Почему не открывается это самое? Ой. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй По Крайней мере, никто на меня не нападает пока что. А, так может, это просто... А, не, зона вот это вот все. То есть здесь она должна где-то и быть в контейнерах. Контейнеры они вот, а внизу зайти нельзя. Может тут где-то спуск есть? Там какая-то, не знаю, люк. Я твой отец или типа того. Что-нибудь. Что-нибудь, алло. Я уже всех зомбей перемочил, а как зайти в эту хрень я не понимаю. А, тут может окошко. А, вот оно. О, придурочный дорог. Хе-хе, <смех> долбаю Кто бы знал, что сзади есть вход, да? В смысле? А, не? Ничего не нашлось? Ну, нету и нету, ладно Зато есть марля, будем дальше собирать аптечки Ну, не сейчас, потом, в смысле, ну ты понял, ну что, придумал Давай не это самое, не сбивай меня с этого самого, с панталы Всё, оп Эй, клонения и перекаты просто прекрасны. Так, мне по... понимается, что мне наверх надо лезть и как-то пытаться перепрыгнуть. Я вообще хотел сказать перепрыгнуть. Ага. Ты дебил что ли? Ну, ну ладно, поплывем тогда. О, в меня еще и харчой вот этой вот ядовитой плюются. Че, типа, не типа, не это самое? Во. Да запрыгнет ты, ну. Во. Вот так сразу бы сделал и все. <гас> так, так, еще двое. Это вы что, серьезные? Вищий, ты серьезные? Ну нехорошо, что я сэкономил себе дробовика. А где эти плеватели? Так, там. А, вот ты где, собак, сутулы. Есть еще такие? Слышь, в родню свою покидайся вот этим вот. Попробуем расстрелять его. Посмотрим, сколько нам, у меня на это уйдет патрон. Так, ну броня с него слетает, это хорошо. Ага. Я хочу просто проверить, сколько у меня на это уйдет патронов. Так, ну на самом деле не так уже много. Патронов 60, не больше. <coughs> а если из дробовика еще пострелять, то и вообще там ерунда какая-то будет. Давай, давай, не кривляйся. Слышь, лови. А это один, это второй, это третий, четвертый. Все. Ну, собственно, больше-то нам и не надо, ничего было. Хе. А что здесь? Здесь все загорожено. Сюда не зайти, пробуем здесь. Что у нас тут? Нет, не открывается. Значит, следующий. Двигаемся оперативно. Оперативно абосративно. Тейка где? Какие тогда? Быстрый выход. Ох, как я хорошо это все сделал. <coughs> Давай, не подходи ко мне, слышишь? Я, как говорится, обиделась. Это случайно, мужик. Давай без вот этих вот. Ты встаешь? Да, встает. Не надо. М так, в туалете. Ключ карту в контейнерах. Ну, а как в них за заходить? А, вот так? Через крышу? Ладно, окей. На будущее учтем. М что здесь? Бечёвка, химикаты. А здесь? Ты извини, что я вот так при тебе лутаюсь. Ты же не не, самый, не обижаешься, действительно, правда. Ну ты... Чё она нас тут? Да обижаться, мы же не специально. Так, а здесь чё? Здесь заварен ход. Вот, вот там еще два, два контейнера. Ты чё, придурочный, ты как... О! Есть у тебя что нибудь А, он при... контейнер, короче, спрятал вместе с собой. двуствол очка. И карта. Ну да, нормально угу. Умники, я нашел карточку Отлично, теперь иди на подстанцию Это рядом с радиомачтой Уже прям недалеко говорит Воспользуйся КРТК, чтобы войти внутрь Ну все, пошли Ага Оп, ты придурок что ли Можно было просто запрыгнуть по-человечески Спортсмен ты Хренов я подозреваю, что нас все-таки ожидает еще. Э Ой, дорог, не, не, не, не, Маши, пожалуйста, не машите на меня своими вот этими вот сраными культяпками или чем-то там на меня пытался махнуть. И как полетел, хорошечно. Так, так, так, так, так, так, мы рядышком, мы прям у входа. Хорошо. Где вход? А можно за вот эту за радиомачту зацепиться и за нее? О, дорог. Так, подожди. Лови. Нормально. Да я в курсе про твоих барбатеров, бомбардиров. Хорошо, хоть он лопнул. Да ты заколебал, слышишь, сколько у вас здесь. Угу. Ага, ты думал, вот так вот все будет? Ни хрена подобного. Где этот лупатый? Вот. Все. Че, войдите в электроподстанцию. А где электроподстанция? О, дорог, мужик. И прикольно получилось. Ты чё, живой еще? Да хорош, почему так-то? Да не маши ты. Все, вот я. Вот это вот я и добивался, собственно. Так, подстанция. Электроподстанция. Где она? Там должна светиться. А, во! Ключ-карта. Пы-пык. Открываем, а закрыть можно? Давай, закрывай. Отлично, включай трансформатор. А где трансформатор? Где-то тут вход, что ли? Ну и чё? А... Чувак, а ты чё? Ты, ты зачем вот это вот придумал? Как мешать людям заходить, чтобы они включили со спокойной душой свою вот эту вот подстанцию и прошли дальше. Как он болтается забавно. Так, нельзя, наверное, про такое шутить. Ну ладно. Куда я уже от этого денусь? Да он сильнее. О, всё, открыл. Ага. Тык-тык-тык. Там всё, поповключал. Молодец. Включили трансформатор. Можно выходить. Ага, прекрасно, теперь найди щит управления у подножья мачты и включи его тоже Хорошо, Сейчас найдем Подножье мачты где? Где-то здесь Это, наверное, вот он, да? Да, все нормально Давай, хлобысь, молодец Поднимайся на мачту Хорошо Ага Да в смысле, почему я не могу захватить Ага Почему? Почему так? Зачем мне кошка, если я не могу ею зацепиться? Так, подожди, подожди, подожди, Сейчас я в тебя прицелюсь. А, чё? трос оборвался? Трос, какой трос? Что... А? Кто издевается? Что происходит? А, а... На нас напала целая куча упырей вот этих вот. Все понятно. Давайте, освободитесь. Так, трос оборвался. А, все, я понял. А ты можешь бежать, пожалуйста. Так, все. Мы уже на том моменте, когда прям надо делать аптечки. Чертежи. Аптечки. 14. 28 штук, получается, могу сделать. Прекрасно. Мне достаточно. Я думаю, до конца игры должно хватить. Отлично. Теперь подлечимся маленечко Ага Все, побежали, побежали То есть, давай, давай, не кривляйся Ага, вот сюда Запрыгиваем Ага, все, и полезли на самый верх Все, гениально и просто Так А что, так легко? Я думал, там надо будет По лестнице по этой забираться как-то А тут ничего, никаких тебе Приколов Видишь, спидран Спидраним как можем Интересно, где я? Очевидно, что на крыше этой хрени. Только куда дальше? Ага. Ну, хорошо, я залез сюда. А дальше куда? У меня есть какое-то неиспользованное очко. Ну-ка. Навыки. А, уровень силы, че могу? Скрытное убийство. А это чего? мгновенное убийство оглушенных врагов о, -о, -о. так схватись угу. не понимаю ну заколебал если честно ну А, так, ну и чё? А, вот сюда, господи боже мой, я на самый верх долез. Все понятно, вот теперь как здоровый человек, нормальный вот по лестнице, все. А то лазишь там, непонятно что ищешь. Ой, о, о, тихо, не падаем. Разбираемся куда дальше, наблюдаем. Ага, и чё? И как? Сюда запрыгнули? Ну туда это не допрыгну. Ага. Вот так, оп, молодец. Видишь, какой скакун я. Тихо, запрыгиваем, перепрыгиваем дальше. Нам просто наверх, просто наверх, никаких вот этих вот а, лестница. Уважаемые, а где ваша лестница? Опять уже по каким-то там лесам сраным лазить, господи боже мой. Нельзя было ее оставить, в... ну, в целом состоянии как-то. Чтобы я вот тут не, по... не искал понимания, понимаешь ли. Ага, все. Во, неплохо. Уже получше стал. Не особо, конечно, но в целом сойдет. Так, лесенка, давай-давай-давай-давай. Прыгай-прыгай. Оп, наверх. Крейн, когда установишь усилок, не забудь настроить радио на нужную частоту. Да я уж как-нибудь без тебя разберусь. Ага. А, так, сейчас что-то будет, да? Сейчас по-любому какая-то мразь, то ли летучая прилетит Скажет, ку-ку, я дома Хотя вряд ли, тут же вроде таких не было Так, никто из вас стал? Так, тихонечко На выход А, стоп, тихо Куда собрался, давай без вот этого вот. Что полезного у тебя есть, ничего нет Сейчас всех обыщем Ага, аф... прикольно, аф... К самой сумке вообще пусто. Прекрасно. Просто обосраться. Ну, давай, ползи. Мы уже вроде на самом верху. Как минимум, очень близко к нему. Как минимум, прямо рядышком. Так, здесь. А здесь, как обычно, сосыться. Так, скачи. Что чё, чё произошло? Давай. мы Главное, чтобы двигаться наверх. А что там дальше будет? Это уже хрен его знает, третий вопрос. Или десятый, или какой-то из них uh, да <coughs> Я где? All... А, к конечно, ждали, пока я залезу наверх, чтобы выключить питание Чё? А, чтобы прилететь Я понял Так, подожди Усилитель надо подключить Ща погадзицы, он где-то здесь Во, вот тут Это чё? А, перепаянная плата, понимаешь? Перепаяна плата, у нас вот это вот все. Все, кто меня слышит, слушайте, меня зовут Кайл Крейн. Передаю сообщение из Харана, закрытого на карантин. Полковник Таннер, министерства обороны Салгали. В городе еще есть уцелевшие. Они хотят разбомбить Харан, и если это случится, вы будете знать, что Танеры сотрудники Министерства убийцы. Твою мать, в зоне карантина кто-то выжил? Эй, как слышно? Прием, это... Ага. И чё? Я так и знал. Так и знал. Фу, еле успел. Ну да. Мисс, мы молодцы. Мы успели. Мы успели что-то сделать, я, правда, не совсем понял, что. Но, видимо, что-то полезное. Крэйн? А, Крейн, это ты, ты? ты? Как слышно. Что вам надо? Хотим Крэйн. дать тебе шанс покинуть это кошмарное место. Oh, yeah? О, do? да? С какой-то радостью. Я так и, и так выяснил, кому прислали файл. Даже аванс не отработал. Дело прошлое, Кайл, забудем это как страшный сон. Да для нас результаты исследований. Доктора Зерра, и мы пришлем за тобой вертолет для эвакуации. Кстати, я знаю, что было в файле. Знаю, что вы собирались нажиться на вирусе. Крейн. И теперь вам срочно понадобилась вакцина, да? Это единственный способ сохранить лицо, убедить мир, что вы все время трудились на создании вакцины. Вакцины. Не говори глупости. Принеси нам исследование, и все будет хорошо. Вам нужны результаты? Так, ждите от меня сигнала. Так. А умник ты тут? Усилитель стоит. Отлично, Крейн. Теперь съезжай под троллею, как приземлишься. Рядом будет тот туннель, о котором я говорил. Ну, окей. Сюда? Полетели. Эйба, тут далеко ехать. Ты рукой держишься? Там, кстати, не видно, чем он держится. Вот, видишь? Выше никак. Чтобы мы потом не говорили. А, как это? Че, че кого? Ага. А почему? Я все пропустил, да? Тут свои вот эти вот измышления всякие... Рассуждал и все просрал. Ладно, ладно. Идите в туннель, так мы. Это звучит как, знаешь, какой-то посыл на три каких-то буквы там. Правда, в туннеле, в слове туннель побольше букв, но в целом. Это он? А, ну да. Все. Я пришел. Так. Выход в старый город. Так вот он. Что проблема-то? Я надеюсь, мне хоть дадут перекурить маленько, или опять сейчас зомбаки. И прочее. Да, план безупречный, ничего не может пойти не так. Да уж. Тут я с тобой, мужик, согласен, прям обосраться. Не-не-не, пошли в жопу, я уже все. Я уже настолько преисполнился вот этим вот познанием, что не хочу с вами вообще никак контактировать, уважаемые а, товарищи, а зомби. Не-не-не, пошел пизду. И ты тоже. Да-да-да, все, бабулька и там бабухни, и успокойся. Я уже почти на месте. Так, перекурили, все, побежали дальше. Ага, мы уже где? Хрен его... Какой кошмар? Что, что здесь происходило? Что это за дичь? Так, кто-то там орет, мне-не-не, нам не надо. О, ого, как, какая жесть, При, прикинь. Это шо? Это варенье? Я надеюсь, что это варенье. Скорее всего, это именно... Пошел в баню, слышь, машет он по мне. Совсем охренел Собака с тутулы Так, оп, сюда Да, сюда Прекрасно, так Чего, кого здесь А, не, нормально Бегу, бегу Открывай Я почешусь пока Ой, чешется все Так, все собрали Молодцы а... Блин, опять плыви Вот это вот все долго, так ужасно а я тебе рассказал, что я собрал вот этот так называемый яд бегуна Из того мачете, что нам оставил после своего э, отхода на следующий уровень Вот этот вот персонаж, Тахир его по-моему звали Ну в прошлой серии ты видел, как мы его победили, надежно победили на все 100% Там даже на этом был сделан акцент Определенный. А я послал сигнал наружу, и как вовремя, <coughs>, бомбардировщики министерства развернулись и улетели прочь, но потом со мной связались в ГМ. они хотят, чтобы я собрал результаты исследований из Зерой и передал им, так они смогут всех убедить, что работают над созданием вакцины. Они пытаются извлечь прибыль из человеческого горя. Пошли они в жопу, у меня другие планы. <coughs> ну <Но> да, <coughs> сейчас, сейчас мы будем узнавать, кстати, с тобой планы. Свяжитесь Кэмден, с Кемденом. Кемден это Крейн. Слышу тебя. Я готов взяться за работу, как только принесете образцы. Это я и собираюсь сделать. Но не забудьте, я тут застрял в окружении тысячи зомби. А, все равно никуда не, не собираюсь, говорит нам доктор Кемден. Хорошо. Полить. Ты придурок что ли? Ты как это сделал? В чем была твоя проблема? Вот я нажимаю пробел. Почему сразу не схватиться и нормально не телепортироваться наверх? Давай, давай, все, залезай. Мы двигаемся куда? А образцы доктора, от доктора Зеры отправляем доктору Кемдену. Потихоньку, не спеша, очень быстро. Хорошо. Так, что это? Что здесь началось? Не, не, не, вот эти вот свои драки с раки оставьте при себе, я с вами. Никак контактировать не собираюсь Я хочу просто добежать Пошел в жопу а Добежать до этого самого, до доктора Ну, собственно, мы чем занимаемся? Мы продолжаем проходить максимально полностью в сюжет Чтобы понять, в чем, собственно, тут прикол Потому что активности, насколько я знаю, тут хоть жуй-жо-ой По причине чего? А правильно, по причине того, что ребята из команды разработчиков Пошел в жопу, слышишь? Хе, я успел от него убежать. Так, крыша. Да, на крышу. Поехали на... В смысле, не на крышу. Так, тут стрельба какая-то. Значит, надо идти тут на звуки выстрелов, как обычно. Это нормально. Так, что у вас здесь? Даров, чертила. Ты... Вот так. Удобно, удобно. Так, так, так. Еще один стрелок. Хорошечно. Все, уже я прям... Как ты умудрился-то это сделать, придурашный? Так, что, ход? Ход? Не-не-не-не-не, пошли. А как тебе такое? хе, -хе вот думал, что у него что-то из этого получится. Вы, наверное, Крей, Но я вижу вас через камеру слежения. Да, это я, меня зовут Крейн. А воспользуйтесь лифтом, нажмите на кнопку нижнего этажа Окей, вызываем лифт Так Чё, кого, кто-то лезет к нам? Нет, я надеюсь, что это не так О, аптечка аптечка, это прям полезно Сколько лет будет ехать лифт? О, какая-то статуэтка Так, и что вам надо? Что вы тут пришли? О, все, лифт открылся, поехали Поехали, поехали, доставьте тканей образцы от Зере для доктора Кемдена. Сейчас мы будем, собственно, на, на основе исследований Зеры у доктора Кемдена может появиться реальная возможность разработки вакцины. Да, прекрасно. Это прям очень хорошо. Так, переключаемся. А, жаль, что вы так вышло с доктором Зере. Мы с ним были рады возможности изучить вирус Харана. Ты серьезно, Придурочный. А не говоря уже о том, что в ВГМ что-то там. Кстати, мы сейчас на резервном электропитании, так что функциональность везде минимальная. А мне нужна была электроэнергия для последнего эксперимента, но генераторы перегрелись и выключились. Так что ты сейчас пойдешь их а, подключать. Да? Угу. Ну и что? Где тут выход? Я приехал уже или не приехал? Чего? Ну, как всегда, понятно. Открой, выползи на карачках. А вот если мне сейчас отрежет половину... Надеюсь, вы не против, что я передаюсь передаю воспомина... воспоминаниям вслух? Вообще-то против. Не особо горю желанием слушать тебя. Чёпы. Чуть не забыл, дверь главный коридор открывается только вручную. Окей. Ага, что-то там надо было сделать Короче, а, надо повернуть рубильник Понятно Ага, все, все, все Вот так, вот так О, крысюк, крысюк даже помер здесь сидеть Хе, жесть Чего? Это чего? на Тут не может такого быть Ага так, ты живой? Я надеюсь, что ты помер абсолютно полностью. То еще встанет. Так, ключ-карта. Окей. Пускай будет. Найдите способ добраться до Кемдена. Но а как я его найду-то, этот способ-то твой? Где? Где может быть? А, во! Unlocked. Я что-то открыл. Окей. Окей. Теперь идите по главному коридору. Ага, когда грянула эпидемия, мы с Зерой остались в зоне И знаете, должен был нас охранять Кадыр Сулейман, Самрайс. Ага, и все шло прекрасно Так, о чем мне типа обратно через вентиляцию лезть? Серьезно? Почему так -то? Я не хотел Что-то как-то такое себе удовольствие лазить по вентиляции туда-сюда-обратно О, можно телепортироваться зато а здесь уже нельзя, обыдно О, а что это? 54 доллара, это полезно Так, так, так, так Куд... Кудой там? Где выход-то? Где... Или вход, или что? Я же здесь где-то был А, во, вот сюда А, вот вы Так, тихонечко Давай-ка не кривляйся мне тут Так, подлечиваемся маленечко Уважаемый Расслабьте булочки ты кто? Че он вообще попытался встать, я не понимаю. Че, кого? Что за шум? Нездоровая тенденция. <гас> Смотри, стоять! Стоять и смотрит! Стоять и смотреть. Японский бог! Что вам нужно? Что вы, вы хотите от меня? Стоять и смотрит! Ты понимаешь, вот придурочные! Какие-то звуки странные. Так. А единственный путь в лабораторию через дезинфекционную камеру. Вход справа. Ага. Но все изменилось, когда погиб, брат Раиса. Ага, он превратился из человека с чудовищными наклонностями просто в долбоеба. А Как-то так. М да. А зачем, интересно, он это сделал? Ну, хотя, скорее всего, это просто был... А... Закономерный... Как он называется? А, закономерное течение времени там, да Чтобы открыть дверь, надо запустить процесс а... Ага, но ничего не получится без электричества на полной мощности Идите в офисную зону Когда доберетесь туда, направлю вас дальше Чтоб ты всрался. Ага Так, и чё? Вот сейчас откроется, да? Ничего себе прикольно Как открывается эта дверь Теперь будьте осторожны Я не очищал то крыло от мутантов Мне просто было Я отстал от них, мы разделились Но мне удалось пробраться сюда в эту клинику Здесь я занялся поиском вакцины Чтобы мне было проще срать себе в штаны эм, да Ну и чё А, вот